Если ты язычник, можно ли входить в европейские соборы, в правы, в вазилики, чтобы просто посмотреть дизайн, узоры, фрески и стили? Это наказуемо богами? Конфликт произойдет обязательно или можно быстренько забежать, взглянуть и уйти? Замечательно. Может даже не быстренько, можно медленно находить, как тут бык в анекдоте. Значит, богами нашими это точно не наказуемо. Давайте еще раз. Да, есть место, в котором стоит некий храм, это портал. Портал, канал связи с определенной силой, с определенным богом. Мы сейчас не будем касаться того, что каждый христианский портал, как правило, всегда был поставлен на языческом капище. На языческом капище он был поставлен только лишь для того, чтобы иметь большую энергетическую подпитку от земли. Эта энергетическая подпитка поддерживает канал с кем угодно. В данном случае христиане поставили свои ретрансляторы и свои частотные модуляторы. Это как биологически активная точка на теле, как плексус, как нервное сплетение. Но при этом, при всем, сейчас на этом месте есть определенная традиция, определенные правила. Вы туда приезжаете, не будучи постоянным жителем этого места. Значит, вы приезжаете туда с каким-то намерением. У каждого места есть хозяин для начала. Это не церковь, не радуша, не какое-то еще культовое место. Это другое. Это хозяин места, который наблюдает, скажем так, двери на его заботам территории за порядком и за жизнедеятельностью, жизнеспособностью. По сути, это его нервная, нервная ткань, и он очень здорово чувствует, это не эгрегор, да, это его нервная ткань и очень чувствует, что происходит в этом пространстве. Пока люди и прочие живые существа на этой территории не очень живые, биоциноз не нарушают, то есть нервная ткань не мертвеет, некроза не происходит, значит все происходит правильно. Но каждый вновь прибывший, это как блоха на крысе, которая может быть чумной, а может быть и нет. И поэтому к вам не удивляйтесь, что к вам сразу никакого доверия не будет. Да, то есть вы зашли на место, и если вы не сделали определенный ритуальный поклон, то есть сказали, я такой-то, такой-то, прибыл оттуда-то, прибыл с таким-то намерением, да, ни за долгами, ни за, за добычей, ни за местью, я прибыл вот за тем-то, за тем-то, за тем-то, обязуюсь уехать тогда-то, тогда-то, тогда-то. Да, или по, по первому же требованию, то есть надо представиться сразу, да, приличные люди представляются, когда в чужой дом входят. Никаких претензий к вам не будет. Структура в виде церкви, храма, базилики и прочих культовых мероприятий она находится на пространстве этого тела. И если не сказано духом место иное, то ваше присутствие там не противопоказано. Опять же, на нельни, с которым вы приехали, если вы работаете с языческим миром, то всё, вся часть природы, все, что в этой природе есть, в том числе и рукотворное, это часть этого мира. Значит, соответственно, прикасаясь к -то, какой то архитектурной композиции, да, к какому-то культовому месту, к какой-то силе, вы не нарушаете ни одного языческого закона. Почему, вот для мировоззрения, скажем так, вот совсем язычника, например, тот же Христос, это один из богов. Ну просто один из богов, не лучше, не хуже. Да, вот, есть как бы свой, вот с которым я вот, вот, да, в большей степени контактирую, есть другие. Ну почему, что ж, Если у меня свой зов, зовут его, например, Велес, что ж мне всех других-то по этому поводу убивать, что ли, да? Велес не велел, и мы не будем. А, то есть ты приходишь на, на, на территорию, если ты вежественно себя ведешь, то никто тебя собственно говоря, из своих не осудит. Другое дело, что дальше в храме там есть уже свои какие-то правила, да, ритуальные правила. Если ты перед входом в храм сразу сконцентрируешь намерение, зачем ты туда идешь, то определенный период времени тебя беспокоить не станет. В, что касается европейской территории, да, где каждый храм, практически за очень редким исключением, это еще и туристическое место, то, это, то есть такой, такой светско-культовый договор. Там ты можешь вообще находиться сколько угодно, хоть ночью, если тебе там разрешают. Исключения составляют закрытые общности типа монастырей, да, например, Афон тоже но это православие скорее там в православии все жестче ну например там храмы иезуитов вот там скорее всего будут определенные вопросы если он действующий если там есть скажем так территория, на которой идет обучение и проживание, то есть не только ритуальные службы, а еще и некая монастырская жизнь, то там, скорее всего, будут определенные правила посещения. Например, там не пускают женщин в какие-то храмы. Или если пускают, то только в определенные часы и только в сопровождающих. Ну, правило, да? это просто правило. Но в основном старые храмы, они против туристов ничего не имеют, И поэтому твое присутствие там в качестве познавательного аспекта только будет приветствоваться и твоими богами, потому что любое опознание полезно с их позиции, и с точки зрения туристического места, потому что ты хоть какую-никакую там оставишь. Что не скажешь о христианских храмах православных? Здесь традиция достаточно жесткая, и перед входом в храм, если ты туда заходишь как вместо не моления, а вместо познания, надо четко сформировать намерение, зачем ты туда идешь и на какой период. ну То есть сколько времени ты там пробудешь. Такой договор обязательно должен быть. Тебя либо туда пустят, либо не пустят, с одной стороны. А если пустят, то будет знак, да, если время, во время ты не попадаешь в какое-то, да, или тебе не дают такого количества времени, или ты не, выдерж, не выдерживаешь договор, сразу начнутся знаки, тебя начнут оттуда выдавливать. Потому что как бы вот эта благодать, с позволения сказать, которая там идет, она тебе достаться не должна. Вот, и поэтому ты будешь в некотором смысле защищен и накрыт. Другое дело, что если ты туда входишь как враждебный элемент, то есть тебя считывают как враждебный элемент, например, у тебя языческие амулеты на теле. Или, например, ты ненавидишь христианство люто ненависть. Да? то это тоже будет определенным образом считано и знаки пойдут соответствующие. Не удивляйся, если пойдет вот такое вот сильное агрессивное давление. То же самое можно сказать и о мусульманских мечетях, хотя, Мусульмане-то они в этом отношении больше торгаши, чем христиане. Если ты какими-то деньгами как бы компенсируешь, оплачиваешь свое присутствие, то тоже особых проблем быть не должно. Главное соблюдать определенные правила ритуальные. Но речь сейчас идет все-таки о европейской территории. Здесь все достаточно проще. Во-первых, католицизм существует дольше, и он... Немножко постарше, постарее, наверное, и, соответственно, помудрее. Он уже не воюет так активно за свои позиции, как он это делал раньше. Он умеет балансировать. Хотя грехов там и бед, и печатей столько, что еще за пару тысяч лет не отмоется. Но, тем не менее, он стал более лояльным, более толерантен абсолютно ко всем. Ну что, собственно говоря, вы имеете возможность наблюдать. Поэтому беспокойства с точки зрения своих богов, я вам точно скажу, никогда не будет. Потому что языческие боги, не было еще случая, чтобы они противились познанию. Потому что если в мире что-то существует, понятие язычника, значит, оно надо. Если ты не понимаешь, что оно надо, это не значит, что его не должно быть. Но учись понимать, и все будет хорошо. Вот боги существуют на таком на мировоззрении, вот эта сама информация старых богов, старого пантеона, который еще старше, чем католицизм, и же с ним, они уже научились быть не просто мирными к существованию всего, а и видеть, как это пригодится в дальнейшем. Поэтому любое познание только лишь приветствуется. Проблема может возникнуть только непосредственно в самом месте. Но если вы договоритесь с хозяином места, договориться локально с каким-то храмом, с, с каким-то образованием, не будет трудно. Вот не будет трудно. Особенно если там есть коммерческий элемент. Даже в Иерусалиме, в этом месте трех религий, уж более ортодоксального места нет. Там за деньги, хотите, здесь была тайная вечеря, там очередь, хорошо, она была здесь все проходили, То есть гиды таскают своих туристов по совершенно разным уголкам и показывают им совершенно разные точки, особенно если туристы ничего в этом деле не понимают. Вопрос, да, вопрос коммерческой выгоды он всегда вне, вне политики и вне религии. Но это так юмор, чтобы вы не особо, не особо напрягались на эту тему. Но Помните, да, Есть два, два момента. Вот Хозяин места, он в большей степени может вас считать по вашим враждебным вирусоносящим качествам или э, напротив. Поэтому договоритесь с ним, договоритесь со всеми остальными. И все будет хорошо. Язычнику образовываться положено. Вот это вот, запомните. Любая информация, которую вы берете, любое познание, которое вы совершаете, вашим богам в радость, вашему сознанию на пользу, а язычеству в силу. Учитесь, учитесь.